как упаковать чемодан, всего за 35 центов. Или все же это сделать в аэропорту. Сейчас все разберем. Я сходила в магазин, купила две вот таких вот пленки. Называется пищевая пленка. Здесь у меня 20 метров, а здесь 80 метров. Зачем же мне их две? Ну, скажем так, для начала 80 метров это более выгодно по стойке, Потому что заплатила я за нее аж 22 гривны Это меньше доллара А за вот такую вот пленочку 20 метров Я заплатила всего 7 гривен Можно и купить в супермаркете То есть 7 гривен это где-то 35 центов Эту я возьму с собой Положу в чемодан На обратный путь А эту я вам могу использовать сейчас Или в следующий раз Но учтите, если у вас будет не один чемодан То возможно вам одной такой будет мало И берите конечно же побольше размером, чтобы упаковать не один чемодан. Итак, это мы уложим с собой. Там главное найти начало. Честно говоря, буду это делать сама первый раз, обычно мне помогают. Так что посмотрите, как у меня получилось первый раз. в принципе она довольно таки липкая и клеится хорошо то есть ну, лучше если у вас есть возможность чтобы кто-то вам помог придержал чемодан это будет удобней чтобы он ездил зачем в принципе упаковывать чемодан ну первое это чтобы ваш чемодан был чистым все же за ними там особо в аэропорту не смотрят, бросают, он будет просто грязным. Второе, это дополнительная его, ну хоть небольшая, но защита от того же падения. Ну и третье, такой, скажем, небольшой дополнительный замочек. Нельзя назвать его очень надежным, но тем не менее. Пленки лучше побольше, не жалеть, так будет сохранить. По краям выглядит вот хорошо. Наверное. Не забываем про ручки и колесика, чтобы они остались доступными. готов я вам желаю ярких путешествий если было полезное видео ставьте лайк пишите ваши комментарии подписывайтесь на наш youtube канал жмите на колокольчик получать самые новые новые видео от нас и до новых встреч пока